В жопу интро, приступим. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня вы на канале у Никиты в гостях. И сегодня мы будем играть в FNAF 9. Охренеть, когда уже успела девятая часть выйти. Их недавно только было. Четыре вроде бы было. Да, вот первая у нас. Потом вторая с дверями самая офигенная. Давайте посмотрим анимацию и что здесь нас ждет вообще. И третья была такая скучненькая. Ну и четвертая в доме. О, а здесь они новенькие. Кстати, а чё их новенькими-то сделали? Я думаю, они будут все страшные, как в 4 в третьей части. В 3 блин, они, вот, самые страшные получались. Во второй, ну, такие себе. В 4 их слишком сильно переломали. Переусердствовали. О, а че за концертик у них тут-то? А чё, кстати, за крокодил? Крокодила же не было. Я что-то не понял сейчас конкретно. За крокодила поясните. А где все остальные-то, а? Я не понял. И что это за выступление, что это за концерт их ней? А где Фокси? А где Чика? А где Банни Кроник? А где барабанчик-то? Ой, Чика. А что она здесь белая стала? Она же была, если я не ошибаюсь. Блин, напишите в комментариях, она была желтой или белой? О, у него глаз дергаться начал. У меня бы тоже начал бы глаз дергаться, потому что денег на барабанчика зажали все-таки. Опа, на Отъехал наш Мишка, все. Хана ему. Бракованный китайский с Алиэкспресса заказывали. Сразу видно, денег экономят, жмотятся организаторы. Суки, твари. О, стартинг-уп. Сейф-моды. Сейф-мод это сохранение... Сохр... Режим сохранения, да, вроде бы? тун ту О, батарейка. Уже пора выступать? У меня возли... возникла неисправность, цикл зарядки не завершён. Ты можешь заткнуться? Кто это сказал? Это я. Я здесь внизу. Где внизу? Власть сука, из-под стола. Я не вижу. Ладно, слушай, пока ты спал, я открыл лук у тебя на животе и забрался внутрь. Люк на животе? Это место предназначено для больших праздничных тортов и пиньяд. Это не место для игр орухохохохых, вот ты где, что он делает complete. сканирование завершено. Как, как странно profile... твой профиль гостью мне не знаком, кто Who ты? я Григорий. I'm... я Григорий Релепс. со свертушки Gregory. тебе пропишу лицо Григорий, я вообще об этом в главного офисе сообщил об этом в главном офисе ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. You... Это она, она отключила тебя. Она не позволит call тебе call вызвать помощников, пока не найдет меня. Who? Who you? а, я что-то пропустил. Так, смотреть в окно. Какое окно. Здесь есть окно, здесь есть зеркало. Кстати, почему мы не отражаемся в зеркале? О, мы блондинчик. Нормально. Все, за окно? Это, за... это сотрудница no, no, службы безопасности, она может помочь. Нет, нет, я не пойду. Why not? Why not? No, no, почему нет? Я не знаю, кто она. Но она пытается, пытается поймать меня и, и вообще, ты можешь говорить не так громко. Ну раздражался здесь медведь бешеный. Возьми это, сувенирные часы Фанс Фредди. О А я помню из него клон выскакивал А я думал он меня наебать хочет Я думал на меня сейчас опять клон вылезет и сожрет. Что это? Я отправлю тебе зашифрованное сообщение Ага Привет Грегори, это я Фредди, я провожу тебя до главного входа Однако я не могу покинуть эту комнату Тут есть кнопка, которая открывает Сервисный шкаф, но я Запрограммировать ее не замечательно, должна быть где-то рядом Задание найти кнопку. Ебать, ты тупой. Кнопку не замечать. А, вот кнопка. Запрограммирован он ее, не замечать. Пизди побольше. Свалить ты отсюда хочешь. Отлично, Грегори. В ремонтном помещении есть открытая шахта. Вентиляция. Тебе нужно пропустить через систему вентиляции. Что-то там, короче, пойдемте. Не суть важно. Что здесь окраски? Демедрол, наверное. кокаин. О. Станция сохранения. Нажмите и удержите для сохранения игрового прогресса. Это займет некоторое время. Так что не зевайте. Ага. Значит, еще вот так, да? Так, перезапись последнее сохранение, да. Ага, вот типа. Понял паркур. Ага, он на контрол раз раз нажимаешь, он садится. Я думал, что какой-то черт выглядывает из-за угла здесь, я. Хотел уму уже вилкой в глаз тыкнуть. Рокси, ты сегодня великолепно выступила, спасибо. Твои волосы прекрасны, твои хвост прекрасен. Все смотрели на тебя, все любят тебя, все хотят быть с тобой. Ты лучшая, спасибо, я лучшая, я лучшая. Вот это она самовлюблённая. Ее самолюбие зашкаливает. Ну а что, себя не полюбишь, никто не полюбит. Поползли, короче, дальше хрен с ним, с этой конструированной листой. Спасибо. Да не за что. Я тоже тебя люблю. Так, здесь вентиляция работает. Блин, из-за техренья кажется, что вечно кто-то из-за угла вылазит. Напрягает немного, но ладно, давайте ползем. Ой, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ладно, мне показалось. Допустим, блин, игра немного профризивает иногда сломался Ой, дайте угадаю, сейчас будет первый скример. Но ну, не зря что там что-то искрится. Сейчас она нас св... вы. Ладно, не угадал. С кем не бывает. Опа, на, они играют под фонограмму, ведь Мишка-то на заряде. На заряде, на зарядке. А музыка это идет. Ах, вы козлы, играете под фонограмму. Какие вы бесстыжие? Людей обманываете. О, господи. А, это Чика. Ладно, забираю свои слова назад птичек и Так вентиляция ну и дальше мне что нужно сделать так леди и желтого медброглазари благодарим вас за внимание и надеемся что вам понравился наш шоу фредди с группой довольно сильно устали но они вернутся на следующей неделе после нескольких дней плановой тех ждем вас перед нашим зданием где вы получите свой... Очки, купоны на бесплатный стакан лимонада и где вы по... ищете юридический документ, освобождающий нас от ответственности за все произошедшие с вами в ходе визита. Желаем... Ах, вы суки, а что-то произошло-то во время визита? Юридические документы, глядите, мы должны подписать. Ага. Ой, кролик. Твою душу, ты что, поворачиваешься? Требуется третий уровень доступа. Ладно, хрен с собой. Так, что у нас по заданиям? Выпустить Фредди из комнаты. А каким образом я его должен выпустить из комнаты? Mm -hmm. а это кто так буянит? Здесь у нас Чика. Нам она нахрен не нужна. А, -а, а твою душу здесь у нас кто тоже какая-то хулы здесь лиса все нам а почему у Фредди та шторка прикрыта вы что козлы делаете вы как так можете а Ох, тебе понадобится пропуск с фотографией, чтобы открыть дверь Прости, я думал, что она у тебя уже есть Скорее всего, его можно найти у, у прилавка с едой Да, блядь, видел я уже где-то пропуск Да-да-да-да Хрена ты умный, простите, блин, думал Найдите пропуск с фотографией Фредди Это что ли? И что там было? сообщения новые сообщения жалоба клиента мы запустили за мега дель блин заплатили за мега дельюкс вечеринку с Глым фредди но фредди сломался сразу же после выхода на сцену мы платили чтобы он спел дочке потравительную песню у столика надо он должен был вручить ей торт день рождения моей девочки спорственно я требую вернуть деньги Пойти в жопу, ты не хочешь? Так, где у нас прилавок с едой? Здесь у нас что? Ой, опять они. Я хочу себе такого. Я хочу себе думать такого. Как можно его спиздить? А, да? Есть фонарик? Я хочу вот эту штуку спиздить с собой, она мне нравится. Так, так, так, так, так, о, что это такое? Требуется четвертый доступ. Бля, что так темно-то, а? идея требуется третий доступ ладно понятно очень интересная привлекательная увлекательная пицца здесь у нас, что у нас здесь у нас машинки я хочу на машинке покататься здесь у нас пицца а вот и что за подарочек сейчас вот он выпрыгнет пропуск фотографии ты молодец теперь выпусти меня я не хочу его выпускать я знаю опыт из предыдущих частей, мне что-то подскажет что он хочет нас наиграть очень сильно наиграть таки здесь есть ножик Твою мать. так держать, звезда, я знал, что у тебя все получится. Я знаю, как можно вытащить тебя отсюда, забирать назад. Время еще есть, но нам нужно торопиться, если меня заметят, то отвезут назад в мою комнату. Я приведу тебя к главному входу, через технический коридор. Это самый безопасный путь. Ладно, но лучше смотри под ноги. я не хочу, чтобы меня раздавило и скрутило сосиску. Понял. Как использовать Фредди? Так, для управления нажмите. Боты не смогут найти Гео.. Григорий. Григори. Когда он управляет Фредди? Ага. Все, понял. Так, добраться до главного. Пиццеплекс. Ой, е пицца флекс, твою душу. А ага, он выше не поднимается. Понял. Понял, принял. Опа, она этой бешеный А, не, бешеный на месте. Все нормально. Крокодила, крокодила закрыли, но и хрен с ним. Он нам и не нужен был особо. Вончик углючит. Она всегда немножко. прости Грегори, я бы с радостью устроил себе экскурсию во время... Уже не рабочей дверь, дверь закрыта. Найти дверь с моим изображением. Че? Дверь с твоим изображением. дверь с твоим изображением вот это что ли нет я что а -а -а -а -а. вот типа мы вышли за кулиса у него кстати фонарик есть у фрейди есть фонарик это радует твою мать бежим быстрее эй малыш если ты тут скажи что-нибудь она не волнуйся грега Здесь, если Заметь со мной ты будешь в безопасности она не нельзя... заподозри что что мы путешествуем вместе однако нам все равно не стоит попадаться и на глаза если меня отправить в мою комнату мы не успеем добраться до Фойфи. Ага. А мне по звуку почему-то показалось, что она снизу была. Фредди, я чувствую, что I'm я сломан. No. Я в порядке. Нет, я чувствую, что что-нибудь так. Я тебя отвезу в медпункт медицинской помощи. No Но это нет времени. Ах ты крыса. Ах ты крыса. Аля ты крыса. Уйди. Задание освободить фредди найти кнопку так это мы выполнили значит добраться до главы ах ты крыса подставить нас да решил Фредди во время блокировки ты должен сидеть в своей комнате я не знаю как тут оказался офицер Ванесса но в секунду ты, отлич... ты отлично, отлично, отлично, отлично. по полной, твоя система дала шоу? сбой, да. и ты Артель сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запасной части обслуживают ограничения тебя по питанию. Говорят, что это мера предостережения. Извините. Ладно, слушай, до закрытия сразу 15 минут, а тут за кулисами ошивается какой-то малыш. Если увидишь что-нибудь, немедленно сообщи мне, я уже уведомила остальных, а теперь возвращайся в свою комнату. Понял, мудил остальной. О, он не смотрит на задницу. Я ничего не сказал. Ты в безопасности. Ладно. Танк. Поехали, танка. Мол, ты хотел меня сдать, крыса. Я тебе не доверяю. Где это мы? Сейчас мы находимся под пиццеплексом. Технический коридор соединяющий все аттракционы между собой. Мы можем пойти куда-нибудь? Верно. Фазберблейс, Гольф Монти, Гонки Рокси. Все эти места открыты для ботов, сотрудничая с доставкой высоким уровнем доступа. К гостям лишь находиться нельзя, однако твоя ситуация особенная. Ага. А как этот пацан вообще к нему в живот забрался? Низкий заряд. Это сверху что ли? Ч это звук был? Мне этот звук наплек, наплек, наплек, ла ла ла а А-а-а-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. -а -а -а -а. Ой, все, сила говно китайское. Фредди закончилась энергия, Он не может вам помочь до начала следующего часа. Мне жасно жаль. Цель подзарядки не была завершена, когда я нашел тебя. Дальше тебе придется идти без меня. Я свяжусь с тобой через фаз, Если ты вдруг попадешь в неприятности, понял. Твою душу пылесос летает. Ты можешь потише бегать? а что, куда? куда по твою душу и что мы нашли сообщение новые сообщения хранение продуктов внимание работников кухни перед закрытием смены все продукты должны быть убраны на хранение чеку уже замечали за поеданием обедков ага чеку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 Ага, я тебя понимаю, Чика, что ли, да? не попытаюсь им именно... нажать Е. E. Так, я не понял. В смысле нажать Е. А. Хуя, -а -а. <связывается> а нельзя, конечно, однако. Скрытность. Нажмите левый Ctrl, чтобы присесть. Да ладно. Пока вы сидите, вам нужно быть... Будет сложнее вас найти синий. Контур означает, что вы не видим. Желтый означает, что... Вот ищет вас в данный момент. Красный контур означает, что вас заметили. Все понял. Синий нормально, а желтый. В порядке, красный, вали за всех ног. Эта область закрыта для посетителей. Да твою мать, ты можешь отрезка дверью у меня хлопать. А что нам так долго стоит? Я думаю, она уже вернется. то Мать божья, дверь, дверь потише хлопай. Удерживайте Е, чтобы закрыть инструктор. Так, идем. Если здесь А Фредди, то все нормально если здесь о Фредди, то все окей. Но мне напрягает. Уж больно интересно стало, куда ведет эта дверь, которая была. Так, Сацука, ну ты можешь не открывать двери. О, область сохранения. Возле области сохранения чувствую себя в безопасности. Ой, как же это. 22 минуты мы уже записываем. Еще, наверное, 20 минут позаписываем, и все в 35. Просто, а выпуск, я вам, наверное, выйдет завтра. Вот чё выпуск выйдет завтра вечером. Так, ладно. Туда нельзя. Туда крокодилу нельзя, или конкретно мне нельзя? Твою мать! Горилла, твою... Встань ты! Ой, иди! Беги, братан! Беги! лево руля! А, ты не Нет. Ты Ничего. Нет. Беги, беги, беги! Твою душу. Mm. Ладно, а я не понял приколу. Приколу, приколу, приколу. А в чем прикол-то? А в чем прикол-то? Ладно, вот сейчас эта зеленая макака вылезет. Вот ты где? Нет меня здесь. Бежим. Да беги, ты, что ты что-то встал. Беги, братан. Беги. Беги. Ты будешь жить. Ты будешь жить. Нет, ты будешь жить. Ай, залогала. Залагала. Залогала. Беги. Фредди, так, да, отлично, Григорий, ты нашел комнату охраны. Там ты будешь в относительной безопасности двери с контурированием таким образом, чтобы защитить квалифицированных охранников. Чрезвычайная ситуация, пока дверь становится закрытой, они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Фредди, энергия осталась всего 15%. Ресурсов, и они пытаются выбить дверь. Как мне отсюда выбраться? Сохраняй спокойствие. На пульту охраны есть интерфейс подожди я его сейчас включу вот так теперь ты можешь активировать протокол системы безопасности камеры подключены теперь через вытяжку факт подключить системе так Окей. камера вон сводч прошла так на имени карте это ближайшая камера наблюдения Если датчики камеры замечают движение ты должен увидеть красные значения так Ага. Вот, все, понял. Здесь у нас долбится один. Здесь и это ходит больная. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего нету. Я в карте не могу на разобраться, так. Окей, он долбится. А дальше то, что мне делать? Так, выбраться. Найти безопасный маршрут к главному выходу. Ага. М -м -м. Здесь и это долбится. Так, а где у нас главный выход-то? Хоть что-нибудь бы объяснили. А. Так, сохранимся еще раз на дорожку. Укрытие. Нажмите Е e рядом с укрытием, чтобы спрятаться от ботов. Внимание, если бот увидит, как вы прячетесь, он может сразу же найти вас. Йоу, понял. Ну-ка. Давайте посмотрим. Так, этот алкашин ушел. Здесь кто-то был. Не гони, я знаю. Так, он ушел туда. Ага. Так, а где мы сейчас конкретно? Не бы найти меня. Так, значит она сейчас здесь. Крокодила не видно. крокодила не видно. Крокодила не видно. Ладно, где у нас Чикачика -чика у нас ушла туда? О, подарочек. <сёк> вали вали, вали, валим. Вали. Беги, беги, портан, беги. Беги, что ты тупишь то тупишь-то? Сюда. Сюда. Мега пицца, плекс Фредди. Фазбер закрывается, выполняется запас Чего? Нет, нет, подождите, я еще здесь. Что же мне делать? Мне очень жаль, Григорь, ты упустил свой шанс, но все еще есть. ты можешь бежать, когда в 6 утра откроется защитные двери. А пока продолжай двигаться и попытайся не привлекать к тебе внимание. если отсюда есть другой выход, я помогу тебе его найти. Обещаю. Бесплатный входной билет. А мне нужен выходной билет милашку мусорки понятно вы кто вы мусорки так а что мне сейчас делать стоп а это робот-пылесос нормально а здесь что нас шум был это опять по моему понятно выбраться а если серьезно то мне что сейчас делать туда я значит пройти не могу Блин, мне привычнее удерживать контур. Камеры. То есть она все еще ест. Ну и ест. Пусть как бы ест. С ней фиксим. Отличная работа, звезда. Тебе удалось... Попасть в фоне, к сожалению, бесплатный входной билет не позволяет пройти в пиццерию. Автомат. Улучшение находится в помещении службы чего? Тап. Что по заданиям? Улучшить бесплатный билет с помощью автомата улучшения. Не понял. А где он? Вот только я не понял. Так, Чика ушла кто-то наверх. Что, типа робота-охранника? У него есть какая-то тактика, он ее придерживается. Эта область закрыта для посетителей. Так, он на шум не реагирует, он не реагирует на шум. Почему мне нужно идти за Чикой? Мы крадемся как ниндзя. Так, а куда мне это что лечить? Ага, она стоит сюда и нам нужно сюда, да? Ну да, да, да. Понимаю. Я не хочу. Ага. ага, ага, ага, ага. Видно, вот она спустилась. И куда она ушла? Так, она на первый этаж до ушла? Где ты? Я бы тебе сказал где. Иди жри мусорку, по-моему. мойная птица. О. Да, можно только сотрудникам. В этот дверь нужен билет. Блин, здесь опять этот робот-пылесос. Твою душу. Эти пылесосы нам наши дружелюбные охранники помогут тебе ага но не ты когда-то Пицца. а почему магнит мистер гиппо это стрёмный магнит это область закрыта для посетителей мне очень жаль грегори мне правда очень жаль так мне что-то подсказывает что магица рядом шарится со мной где она так а где я я вот он вот она а, где а здесь робот-пылесос твоя семья ищет тебя ой спасибо А тебя еще. А, она вон, да это помойная птица. Не, не хочу, спасибо. Так, этот момент не открывается у нас. Ну, кстати, эта часть уже довольно-таки интересная. Опять этот робот-пылесос. Она, типа, сейчас не в тот заглянет. Сюда можно только персоналу. Там да мне пофиг. А там у нас что зашумело. Что этот крокодил приперся? А, нет, это больная птица здесь стоит. Так, я сейчас понимаю, мне в это крыло нужно идти. А именно вот сюда вот, вот это отвлечение. Наши дружелюбные охранники помогут тебе. Не, спасибо, не нужна мне ваша помощь. Я его запчасти с Алекс заказывал. Этот билет сотрудника на нем написано позволено посидеть. Да блин, Ай. Интересно, что это за бесплатный приз? То то Ты, ты, ты что делаешь? Ага. А как? Я же был за стойкой, я же полз, он же не заходил. Я не понял. Что это за фокусы? Их Дэна. Ага, это, это... Чика тутка здесь. Я твою мать на Алиэкспрессе видел. Ой, подарка. А я думаю, что тут светится? Игрушка Глэм Чика. И чем мне она, собственно говоря, поможет? Наш трубы. Трюбль... Да иди что в жопу. Пицца так. Это что такое? О! Попробуй использовать тот жуткий, чего? Туда можно только сотрудников. Да, магнит смог автомат. Эх, на этот раз. Это какой-то билет. Отличные новости. Жди меня в детсаду. Ход туда находится на балконе на втором этаже. это было подожди где эта хрень здесь робот а, она там найдешь да ты лесом курица недоделанная пугаешь меня -то. Тут, тут, тут, тут, тут. -ту -ту -ту -ту. Еще одна сумочка. Что у нас там? Привет, Дейв! Жалоба клиента. Увольте Дейва. Он душнило. За что вы с ним? Попасть в детсад с помощью соответствующего билета. Вы на что намекаете? ну он вообще быстро бегает. Еще и на носочках умеет. Это область закрыта для посетителей. Господи Иисусе. У меня так сердце когда-нибудь установится Требуется четвертый доступ. А где у нас детсад находится-то? серьезно, подожди, детсад, детсад, где у нас находится, ребят? Камеры, это у нас здесь отшивается. А где детсад-то? Как мне попасть в садик? Я в садик хочу, -мо мое О! Здесь сумочка. системы вентиляции спасибо за обращение в сервисную компанию быстро и дешево что мне название не нравится быстро и дешево мы провели предварительную инспекцию системы вентиляции сколько ночью вентиляции и не выявили никаких неисправностей никакого громкого лязга грохота и скрежета во время инспекции на не наблюдались Позвоните нам, если проблема появится снова. Счет Прикреплен к письму Кит. Ого, быстро идешь в ваш счет. А я думал, это за бесплатно. Я же говорю, они здесь на всем экономят. Сто пудово Батарейки для Фредди заказывали Сарика. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Шутки в сторону. Это конечно, вон здесь все ходит. А где детский садик-то, а? а так алкаш старый уйди бежим так я чуть в окно не вышел в принципе я в окно уходить выходить у, умею А, вот это что ли, детский садик. О, нормально. Опять это больное солнышко здесь. Хотя, почему больное? Нормальное солнышко. Я хотел... Так, у меня микрофон упал. Я хотел сделать скриншот. Во, все, скриншот сделался. А если скриншот? У меня опять второй раз микрофон упал. Что ж ты будешь делать? Все, а если скриншот делать, теперь можно идти? Ты мне не нравишься.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 Что-то я перехотел в детский садик. Я, я не хочу в этот детский садик. Не-не-не-не-не-не. Сюда можно только сотрудникам затмить да, тоже. О, кабинет подзарядки. Что за хрень? А, это что ли шумит? Энергоблок? А здесь больше нет ничего. Так, АТМ терминала. Не, все-таки хочу одну спиздить мусорку. Во, нормально. Да, перезапишем. А это еще что за алкаш шестиногий? Да, да, шестиногий. А ты столик. Фредди, Григорий, у меня не получается до тебя добраться. Посмотри на пульту. Охрана в детсаду, там должно быть, там должно быть пропуск. Мне вот интересно, почему не все остальные аниматроники желают зла, а один Фредди, который главный как бы протагонист, желает добра. О, луна. А что он одет так как все? Я Чуть не понял. Ладно. У о, солнышко, у него один класс стал золотой. Значит, она будет вилку взять, на всякий случай. Золото нынешнее дешевое. Я не хочу, как-то. Я не хочу, как раз, там, там, Там странные звуки были. Ладно, мне только туда ехать, что ли. Я не хочу. Уи... Алкаш какой-то. Так, залез обратно. Валим. Новый друг. Тебе что не снится? Мы можем <coughs> нарисовать пальцами, рассказывать историю, пить. Валим, я сейчас в садике заблужусь, так, понял, а здесь мне куда идти, я не знаю. Ой, господи, какое я дитя! Пам-пам, пам-пам. О, место сохранения, значит, я на верном пути. Новый друг, эта область закрыта для посетителей. Ты впутаешь нас в неприятности. О, я фонарик взял. А как его им пользоваться? Так, нажмите удерживать для зарядки фонарика. Ага. Понял. С тобой все нормально, лукаш тебе нет, мне надо? Ш. Как включить фонарик? А, все, понял. А может не будем ничего делать? Он в принципе не непро... неплохой. Я пропуск охранника. Ой. Нет, нет, зачем ты это делал? Включи свет, включи свет. Я предупреждал тебя, предупреждал. Солнышко в краи Ладно, с кем не бывает и это починим. А чё он двойной стал? Дряной мальчишка. Ты уже должен спать. Баиньки. Твою мать, он в крае ебанулся. Григорий, я не знаю, что ты сделал, но в детском саду погас свет, ты должен найти аварийный запасной генератор и включить его бежим бежим бежим спокойной ночи а где я его найду плохие детишки должны быть наказаны нужно найти всех плохих детишек а где он давайте залезем наверх осмотримся что ли Так. А где у нас может быть запасной генератор? Так, задание. Включить генератор. и еще пять штук. Твою душу. А. Нормально. М -м -м. Ты... Ну. Это мы продолжим в следующем выпуске. Спасибо за просмотр. Ждем следующего выпуска. ¡Adiós, amigo!